Похищение субадры. Случилось так, что отправился и Арджуна навестить дварку, где правил Кришна. И как раз в это время справлялся на горе Рай в таки великий праздник рода Яду на которой сошлись многие цари и герои, и увидел там на прелестную деву и овладел им Бог любви. Кришна же, заметив волнение Партхи, сказал, «Что же это? Неужели и сердце великого воина подвластны любви? Это сестра моя, Субхадра. О, Партха, если разум твой обращен к ней, я скажу об этом отцу». «Кого же из мужей не смутит красота сестры твоей?» – ответил Арджуна. «Какое может быть средство для приобретения ее? Скажи мне, о Кришна, я сделаю все, чтобы стать ее супругом!» «Брак для Кшатриев – это своя вар, сказал Кришна. «Но ведь этот путь надежен. Она не знает тебя и может избрать другого. Однако Кшатри может и похитить девушку, так считают знатоки закона. «Уведи мою сестру силой, у Арджуна, это будет самый верный способ!» Через несколько дней, узнав, что Субхадра идет за город поклоняться богам, и посоветовавшись еще раз с Кришной, сел сын Панду на колесницу, словно ехал на охоту, и отправился за ней следом. Когда же дева, совершив обряды, возвращалась домой, выехал Арджуна ей навстречу. Он силой посадил ее в колесницу и помчался в город свой, Индропрастху. Увидев, что Субхадру похитили, сопровождавшие ее брахманы бегом вернулись в Двараку. Они ворвались в дом для собраний и рассказали всем о случившемся. Выслушав их, глава собрания начал бить в летавру. Он призывал всех к оружию. Сбежавшиеся поспешно воины начали надевать доспехи, выкатывать колесницы и запрягать коней. Там поднялся страшный крик и громче всех кричал Баларама, оскорбленный деянием Арджуны. Арджуна не нанес оскорбления нашему роду, охладил их Кришна. Наоборот, он оказал нам великое уважение. Пандава хочет жениться на моей сестре. А продниться с таким героем великое благо. Но он не был уверен в исходе своем вары, и потому пошел другим путем, единственным путем, достойным к шатре и разрешенным законами. Ведь не могли мы подарить Арджуне дочь и сестру нашу как животные. Это оскорбило бы и его, и ее, и всех нас. И не мог он предложить нам выкуп, словно жадным до богатства купцам. Вы хотите догнать Арджуну и отбить у него добычу, но я не знаю в трех мирах никого, способного справиться с ним. Если Партха победит вас силой, вы лишитесь своей славы, а если вы не помчитесь за ним в погоню, покажете себя трусами. Так догоните же его и помиритесь с ним, в этом не будет позора. И послушались воины своего царя. И вернулся Арджуна в два Двараку и сочетался с Субхадрой браком. Прожив там год, направился могучий сын Кунти домой. И почтил он сперва царя, брата своего Юдхиштхиру, затем Брахмана и, наконец, пошел Друпади. Горько сетовала дочь Друпады, и Арджун утешал ее и спокаивал, а потом привел к ней Субхадру. Придя в великолепный царский дворец, прекрасная сестра Кришны почтительно приветствовала Кунти, а затем подошла к Друупади и сказала, «Я твоя служанка». Друупади, поспешно встав, обняла ее и сказала, «Да будет супруг твой свободен от врагов». «Да будет так», — ответила ей прекрасная дочь васу Девы, и с той поры, Жили они мирно и счастливо, и велико было счастье всех пандовов, могучих воинов и матери их притки. Через некоторое время Субадра, любимая сестра Кришны, произвела на свет могучее рукава и благородного Абхиманию, быка среди мужей. С детства стал этот мальчик любимцем Кришны, а также Арджуны и всех его родных. Возрастал он день ото дня, как месяц в первой своей половине. И усвоил он от отца своего знатокавет всю военную науку, и обладал он силою отразить любых врагов. Дроупадижа обрела от пятерых супругов пятерых прекрасных сыновей, героев подобных горам. А от Юдхиштхиры родила она противинтхью от Бимасены — Сутасому, от Арджуны — Шрита Кармана, от Накулы — Шатанику, а от Сахадевы — Шарутасену. Эти сыновья Дроупади, прекрасные и преданные благу друг друга, родились каждый через год после другого. Имея сыновей, подобных богам, широкогрудых и могучих, пандавы познали радость. Yeah. Mm.